Снег, серый лед На расплескавшейся Земле Одеялом ласку Германии Город дорожный пяти петле А над городом Плывут облака Закрывая небесный свет А над городом Желтый дым Городу две тысячи лет Прожитых по цветам Звезды по имени Наших ног звездная пыль на сапогах, мягкое кресло, и плед, мне нажатый вовремя курок, в Солнечный день в ослепительных сна, Группа крови На рукаве мой порядковый номер, На рукаве, Пожелай мне удачи в бою пожелай. Не, не, не остаться в этой траве, Не остаться в этой траве Пожелай мне удачи в бою, Пожелай. А я курю, а ты конфетки ешь И светит фонари давно Ты говоришь, пойдем кино А я тебя зову кабак, конечно а денька, День Денька, денька ты почему-то грустишь А вокруг все поют Только ты один молчишь Потерял аппетит И не хочешь сходить в кино Ты идешь в магазин Чтобы купить вино Солнце светит и растет трава Но тебе она не нужна Все не так и все не так Я сижу и смотрю в чужое небо, Я ходил по всем дорогам и туда и сюда, оглянулся и не смог разглядеть следы. Но если есть в кармане пачка сигарет, значит все не так уж плохо на сегодняшний день. И билет на самолет серебристым крылом, что взлетая оставляет земле лишь.